Ковид это поражение легких, ментальное тело, то есть отключение мыслей и анализ, и это влияет на каузальное тело. Все, думаю, вирус, но ведь не, не просто так этот вирус отключает все ощущения, запахи, ограничивает дыхание, то есть, по сути, уже убирает один ритм из витального ритма. Вопрос, как с помощью стихий и базовых курсов можно вылечить эту болезнь и или минимизировать ее? Вы очень правильно посмотрели на эту заразу, коллега Светлана, очень верно распознали ее суть. Ее эффекты с магической точки зрения увидели тоже верно. Вирус этот, не вирус, конечно, но не вполне вирус. То есть он очень специфически работает по отношению к сознанию и, конечно же, действует именно на два этих параметра, как вы точно э, отметили. Прежде всего, это ментальное тело, то есть невозможность э, управлять стихией воздуха, а стихия воздуха работает именно через ментал. Но, с другой стороны, дыхание есть одна из э, составных частей три витального ритма. Две остальные части – это сердцебиение и дыхание спинного мозга. Соответственно, если выбывает какая-то одна составляющая из витального ритма, он сбивается, и пока две другие не возьмут на себя функциональную нагрузку, выравнивая этот ритм, тело и разум будет болеть. Безусловно. Выровнять витальный ритм не так трудно, нужно просто восстановить как бы дыхание, то есть восстановить дыхательную функцию. Больше гулять, больше дышать, возможно бегать, особенно после болезни, и он восстановится достаточно быстро сам. Серьезное поражение легких, которое делает этот вирус, он конечно витальный ритм сбивает в ноль. И поэтому иногда бывают попадания в больницу, где пытаются как бы компенсировать недостаток дыхания другими, другими приборами. С точки зрения воздуха, вирус не дает возможности усваивать кислород. Кислород с точки зрения оккультной проекции, это правдивая правдивая информация, правдивая компоненты информационные. Он не дает возможности видеть истинную правду и поэтому вынужден замещать ее той правдой, которую дают, дает система, то есть другим кислородом. Но это так, оку, оккультное отображение происходящего. Но, как вы уже отметили, вирус поражает не всех. Некоторые есть сознание и тела, которые не воспринимают его как болезнь и, возможно, достаточно легко переносят его. Это, наверное, какие-то особые сознания. Что-то в них есть такое, что позволяет им не только физически все это перенести легко, но и психически. И в ментальном теле здесь, конечно же, кроется определенный ответ на вопрос. Вирус, попадая в сознание, воздействует прежде всего на ментальное тело. И если ментальное тело очень жесткое, очень шаблонированное, в котором есть огромнейшее количество жестких ментальных конструкций, а что это такое? Это как каркас ментала, который позволяет мыслям двигаться только в определенном направлении, только по определенным векторам. Не предполагается, что в ментале появятся какие-то информационные э, потоки, которые способны проложить иные дороги, чем уже проложены шабло шаблонированным мышление. Но ну вот попадает вирус, и эти шаблоны, как ржа, подтачивают изнутри, и они начинают рушиться. Навыка в разуме, чтобы простраивать новые вектора движения мыслей, нет. И в ментальном теле наступает коллапс. Либо оно начинает очень жестко сопротивляться и полностью закрывается от новой какой-то информации, либо у него рушится определенно вся ментальная картина, картина, описывающая этот мир. Но жить в неясной картине мира такое сознание не может, оно просто не умеет. И в этот момент идет импульс именно на витальный ритм. Это смерть. Люди с жестким мышлением страдают от этой болезни больше, чем люди творческие, молодые, люди интересующиеся чем-то, увлекающиеся чем-то активно. Можно даже проследить по... По особенностям человеческого канала, по особенностям психики, те, кто знает а, эту м, теорию, теорию фебов и дионисов, да, кого, кого больше, кто больше попадает под а, угрозу и под м, поражение от этого вируса, фебы или дионисы. Закономерности определенные есть, конечно же. Как справиться нашими методами работать со своим сознанием? Возбуждать витальный ритм, чем чаще, тем лучше. Возбуждать стихии, которые очень здорово убирают все эффекты вирусоподобия в сознании. И, зная, что он воздействует именно на, на, на ментал и находит уязвимости именно по ментальному телу, не задерживаясь работать жесткими ментальными конструкциями, научиться выявлять их в своем сознании, очень грамотно разбирать и э, освобождать свой разум вот от тех застенков, в которых ментальное тело находится по причинам сформированной жесткой картине мира, Возможно, религиозной средой, возможно, родительской средой, возможно, социальной средой, но ни в коем случае не, не оставлять, не пускать это на самотек. Если вы знаете за собой особенность жесткости мышления, знаете, что вы особенно уязвимы. Люди с высшим образованием, люди, получившие непререкаемые научные истины в разум, в этом смысле даже, возможно, более уязвимы, потому что у них в разуме редко, когда появляется альтернатива, а когда нет альтернативы, социальных эффектов достигается, конечно, больше и быстрее, но обратной стороной такой социальной успешности является и уязвимость подобного рода, когда надо включить творчество и найти альтернативное решение нестандартной проблемы сознание буксует. А вместе с ним будет буксовать и физика, потому что физика, конечно, реагирует немножечко попозже, но вот этот вирус, он, он выявляет, он выявляет. Вот. Поэтому, конечно, очень неприятно жить, зная, что вокруг тебя где-то летает эта зараза, но в то же самое время если посмотреть на него, например, как на тест, как на определенный лакмус, который как-то выявляет сознание уязвимости, то возможно ему сказать и некие слова благодарности, если вдруг он как-то протестирует и, и вас. Я думаю, что за эти два года уже многие так или иначе столкнулись с этой напастью, и вот по вашей реакции, по вашей реакции на, на него вы можете, в принципе, определиться, и увидеть, как ваше сознание реагировало. Да? И, возможно, как-то еще немножечко продиагностировать себя из этой точки зрения, о которой я вам сейчас рассказала.